Приветствуем вас на канале альтер Сегодняшняя тема, о которой хотим рассказать, это сроки окупаемости тепловых насосов. По сути дела сроки окупаемости тепловых насосов показывают то, стоит ли вообще думать о том, устанавливать тепловой насос в доме или же нет. Для этого необходимо сравнить одну систему с другой конечно же первая система это система на тепловом насосе а вторая система это например система на газовом котле вообще срок окупаемости это период за который инвестиции возвращаются обратно давайте посмотрим это на конкретном примере возьмем дом 200 метров квадратный теплопотери такого дома при потерях 80 ватт на метр квадратный составят 16 киловатт. Прежде чем начинать сравнивать системы, нужно понимать, что они должны быть равнозначными по характеристикам, возможностям и удобству в управлении. Давайте сравним систему, которая может давать и тепло, и холод. Например, тепловой насос, он может давать не только тепло, но он может давать и холод. Если мы сравниваем тепловой насос с газом, то есть с газовым котлом, то нужно еще к газовому котлу добавить систему, которая дает холод. И, например, эта система – это обычная сплит-система, бытовой кондиционер. Но давайте еще скажем о том, что тепловые насосы бывают разные. И, конечно же, тот или другой вид тепловых насосов, он будет также отличаться по цене. И это также будет влиять на срок окупаемости. Поэтому на сегодня мы рассмотрим систему с тепловым насосом «Воздух-Вода». Срок окупаемости теплового насоса, который дает и тепло, и холод, будет равен отношению чистых инвестиций к чистому доходу или чистой экономии. Чистые инвестиции – это разница между стоимостью инвестиций в тепловой насос и стоимостью инвестиций в систему газовый котел плюс сплит-система. Как же найти чистый доход или же чистую экономию? Необходимо отнять от стоимости затрат на эксплуатацию системы газ плюс сплит-система стоимость затрат на эксплуатацию системы с тепловым насосом. Для того, чтобы рассчитать этот срок окупаемости, необходимо найти все эти величины. Для этого необходимо получить некоторые водные. Вводными данными для нас будет общая площадь дома. Примем, что она равна у нас 200 метров квадратных. Далее нам необходимо знать общую тепловую нагрузку на этот дом. Примем, что тепловая нагрузка, которую необходимо возместить, равна 80 ватт на метр квадратный. При этом, если мы умножим 80 ватт на 200 метров квадратных, мы получим, что общая нагрузка на дом будет равняться 16 тысяч ватт. То есть это 16 киловатт далее необходимо знать общую нагрузку по холоду по холоду нагрузку можно узнать очень просто из расчета 70 процентов от общей нагрузки на тепло то есть если мы умножим 0.7 на 16 мы получим что общая нагрузка для холода равняется 11 и две киловатт по холоду далее примем ко вниманию сегодняшние тарифы на электроэнергию которая для населения на сегодняшний день равна 1 глина 64 копейки стоимость тарифа на газ которая сегодня возросла, равняется 8,5 гривны за метр кубический. Что ж, примемся к расчету эксплуатационных затрат на работу теплового насоса. Первое. Находим общее количество тепла, которое нам необходимо на день. Берем 16 кВт теплопотерь, умножаем на 12 часов работы теплоагрегата и умножаем на коэффициент 0,7. Получаем 134 кВт часов. Что такое коэффициент 0,7? Как вы понимаете, у нас теплопотери не постоянно 16 кВт. На протяжении дня они могут меняться. Также они могут меняться на протяжении всего сезона, потому что температура за бортом, она может то подниматься, то опускаться. 12 часов работы агрегата – это то время, которое затрачивается на работу в сутки. Зная усредненное количество тепла, которое мы затрачиваем в сутки, 134 кВт-часов, мы можем умножить на период отопления, это 176 суток для Киева, и получить общие затраты по теплу, которые у нас будут равны 23 654 кВт-часов на сезон. Теперь нам нужно тепло перевести в электроэнергию. Полученное количество тепла за сезон разделить на сезонный СВП. Но нужно учесть, что тепловой насос воздух-вода работает не весь сезон. Он может выключаться при температуре минус 20. И его мощность при минус 7 или же даже минус 5, она может опускаться настолько низко, что нам нужно ввести в эксплуатацию также электрокотел, который помогает системе отопления, когда тепловый насос не справляется. Примем, что тепловой насос работает 80% времени, а электрокотел работает 20% времени. Общее количество тепла, которое нам нужно на сезон, если мы умножим его на 0,8 и разделим на 3,5 COP то мы получим 5407 киловатт-часов работы теплового насоса. То есть мы затратим 5407 киловатт электроэнергии. Остальное количество энергии, то есть 20%, которое нам нужно получить для покрытия теплопотерь, будет выдавать электрокотел. При этом нам нужно цифру 23 654 умножить на 0,2, и мы получим 4731 кВт-ч электроэнергии для работы системы отопления. Количество электроэнергии мы получили, теперь нужно узнать, сколько же она стоит. Берем сумму числа. 5407 плюс 4731 и умножаем на тариф 1 гривна 64 копейки получаем цифру 16 тысяч двадцать шесть гривен Переведем эту цифру сразу в валюту разделив на коэффициент 32 и получим 520 евро то есть стоимость эксплуатации за сезон отопления Система тепловой насос плюс электрокотел будет составлять 520 евро. Теперь нужно посчитать, сколько же эксплуатационных затрат необходимо на работу газового котла. Количество тепла за сезон 176 суток мы уже знаем. Она равна 23 654 киловатт часов Возьмем эту цифру и разделим на 8. Что такое 8? Это количество тепла, то есть количество киловатт, которое выдает 1 кубометр газа. То есть сжигая 1 кубометр газа мы получаем всего 8 кВт. Таким образом, разделив цифру 23654 на 8, получаем следующую цифру 2957 метров кубических на весь сезон. Умножив эту цифру на тариф, на сегодняшний день это 8,5 гривна за метры кубических газа, получаем 25133 гривна за сезон. Разделив эту цифру 25133 на 32 гривна, курс евро на сегодня, получим 785 евро, которые мы затрачиваем при эксплуатации газового котла за сезон отопления. Таким образом, теперь мы можем найти чистую экономию. Возьмем разницу между эксплуатационными затратами на газовый котел и эксплуатационными затратами на тепловой насос. Эти цифры мы уже знаем. Нужно от 785 отнять 520. Получаем 265 евро экономии. Чистая экономия, которую мы искали. Вы скажете, а почему мы здесь... Говоря о холоде, не учитываем затраты эксплуатации на мультисистему. Дело в том, что эксплуатационные затраты на мультисплит-систему будут приблизительно равны эксплуатационным затратам, которые мы получаем от работы теплового насоса в период или же сезон кондиционирования. Они примерно будут такими же самыми. Поэтому мы выпускаем этот вопрос и сосредотачиваем наше внимание именно на затратах по отоплению теперь нужно решить вопрос с чистыми инвестициями инвестиции которые мы вкладываем в тепловой насос сколько же это примерно на сегодняшний день для э, дома 200 квадратных метров на сегодняшний день стоимость установки теплового насоса воздух вода и всей системы будет примерно равняться 15 тысяч евро стоимость оборудования которое дает холод то есть именно фан которые принимают охлажденный теплоноситель от теплового насоса Примерно для дома 200 квадратных метров равняется 2000 евро. Стоимость инвестиций в тепловой насос составляет 17 тысяч евро. Какие же инвестиции нам нужно предусмотреть на установку системы с газовым котлом и мультисплит-системы? Стоимость системы с газовым котлом на сегодня составляет 8400 евро. Это стоимость всей системы вместе с монтажными работами также нужно учесть стоимость подведения газа на сегодняшний день в украине это достаточно дорогостоящая вещь и она составляет для дома 200 квадратных метров примерно 2000 евро также нужно учесть оборудование которое дает холод а именно мультисплит системы на сегодняшний день именно оборудование примерно обойдется в сумму 3200 евро стоимость системы газовый котел плюс Система, которая дает холод мультисплит-система, будет составлять 13 600 евро. Таким образом, находим чистые инвестиции. Необходимо найти разницу между стоимостью системы тепловой насос плюс фан и стоимостью системы газовый котел плюс мультисплит-система. От 17 000 евро отнимаем 13 600 и получаем... 3400 евро. Делим полученное число на чистую экономию и получаем срок эксплуатации. В данном случае 3400 нужно разделить на 265. Получаем срок окупаемости 12,8 лет. Имеем, что система с тепловым насосом воздух-вода окупится за 12,8 лет, почти 13 лет. Видим, что тепловой насос достаточно долго окупается, но это для домов 200 метров квадратный чем выше площадь, тем быстрее окупается тепловой насос. Также нужно учесть, что тепловой насос работает не менее 20 лет. То есть, 13 лет вы будете окупать свой насос, а далее он будет работать на вас. На этом наше видео подошло к концу. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Если вам интересно, комментируйте. До новых встреч!